Видископ. на Востоке, в принципе, меня удивляет низкое место Деррика Роуза. Не знаю, чем это обусловлено. ну, Наверное, травмами или, может быть, какими-то сверхожиданиями от его игры у болельщиков. Но он идет, по-моему, на пятом месте среди защитников. Но я ожидал увидеть его выше. А так, в принципе, пара защитников Джон Волл. И Дуан Вейт еще до начала сезона, как бы мне казалось, что именно они и будут выбраны э, в стартовую пятерку среди защитников. Если же говорить по фронткорту Востока, то, конечно, очень высоко идет по Газоль, но э, здесь, э, наверное, это все заслужено. Он недавно он побил э, рекорд по набранным очкам своим в своей одной игре за всю карьеру. И в целом э, та игра, тот баскетбол, который он показывает, позволяет ему выйти в стартовой пятерке Востока на Олстергейм вместе с Леброном Джеймсом и Кармелой Энтони. Энтони не играет в Нью-Йорке, но он вышел на одну игру в изнаночном матче в Лондоне. И я уверен, что он не пройдет мимо всезвездного уик И даже несмотря на какие-то там свои повреждения, все равно он будет выступать. Поэтому пока идет к тому, что пятерка Востока – это будет Волл-Вейт. Уже упомянуты и Леброн Газоль, и Кармела Энтони. Видископ, спортивные видео.